Зачем нужна автоматизация? По сути, автоматические письма, автоматические сообщения, какой бы канал вы ни использовали, это ваша реакция, ваша ответная реакция на какое-то действие либо бездействие пользователя. Соответственно, Такое сообщение обладает а, высокой релевантностью для получателя, а, оно для него является актуальным, а, и это обеспечивает рост а, лояльности к вам, к вашей компании, со стороны вашего клиента, со стороны вашего пользователя. В свою очередь это обеспечивает рост удовлетворенности вашего клиента, но с вашей стороны увеличение прибыли, поскольку клиент, получая релевантные сообщения, своевременные, актуальные, будет приходить к вам снова и снова покупать у вас больше. Ну и, разумеется, автоматизация решает вопрос рутины. Частный пример – автоматическое письмо, в котором пользователь скажет, не перезванивает мне, пожалуйста, после совершения покупки, снизит нагрузку на ваш колл-центр. Это такой частный пример, частный случай. Проводится очень много исследований на тему того, насколько вообще эффективна автоматизация коммуникации с пользователем, и есть множество цифр от разных компаний. Например, Epsilon говорит, что автоматические сообщения имеют на 119% больше клик чем массовые рассылки. Тот же e говорит, что в сегменте B2C автоматические письма обеспечивают конверсию до 50%. И в то же время эксперты в email-маркетинге убеждены в том, что автоматические компании увеличивают доход. То есть они, они это уже проверили на собственном опыте, они это используют. Компания, которая автоматизирует свой имейлинг, который использует... Для... Сори, давно не вела вебинар. На 133% больше автоматических сообщений генерируют жизненный цикл клиента, если вы используете автоматические сообщения. Релевантные сообщения дравят в 18 раз больше дохода, чем просто массовые рассылки по... Uh, если верить UPD Research. В то же время персонализированный email uh, генерирует в 6 раз больше дохода, чем не персонализированный, и это данные эксперимент. Uh, в то же время uh, транзакционные письма могут uh, вам добавить еще до 3% дохода, uh, если верить Литмосу. 47% лидов, прогретых лидов делают покупки на более-большие суммы, чем не прогреты. Также маркетинг шепер говорит о том, что средний показатель открытий welcome серии приветственных писем и... Он на 50% больше и эффективнее на 86% если использовать welcome series в своей стратегии. Опять-таки, Experian утверждает, что welcome email в 4 раза больше open rate и в 5 раз больше click rate по сравнению с другими рассылками. 74% людей ожидают получить welcome email после подписки на вашем сайте поэтому если вы их не отправляете вы просто напросто теряете упускаете тот момент когда вы можете познакомиться с подписчиком поближе и прогреть его и тем самым приблизить его к покупке подписчики которые получают welcome email Оказывается, на 33% больше вовлечены в общение с брендом, чем те, кто их не получает. Если говорить о ритейле, то отправка а, welcome email а или даже серии писем обеспечивает а, на 13% больше доход а, по сравнению с теми компаниями, кто этого не делает. Но при этом, а, если говорить вообще о триггерах и, например, об отправке писем, основанных на дате, это может быть день рождения или дата последней покупки, то только 24% uh, онлайн бизнеса используют uh, дату в качестве триггера для отправки каких-либо писем своим подписчикам. Только 24%. И это при том, что, например, письма поздравления с днем рождения генерят 60%. Uh, 60% конверсий по сравнению с такими же письмами, с таким же контентом, которые будут отправлены просто так в качестве массовой рассылки. В то же время есть информация о том, что, опять-таки, автоматические поздравления с днем рождения обеспечивают на 30% больше open rate и на 60% больше click rate. Если верить экспертам мировым email маркетинга, мы им верим, мы смотрим на их цифры, мы видим их кейсы, то 78 процентов экспертов email маркетологов утверждают, что то без сегментации они не представляют вообще автоматизации своей, своей коммуникации со своими подписчиками. И сегментация является одной из ключевых фич а, в автоматизации. И в то же время отправка автоматических писем помогает а, допродать, скажем так, за апсейлить еще дополнительно 60% имеющихся у вас айтемов на основе данных, данных пользователей об их покупках, о том, что они делали у вас на сайте, и таким образом увеличить ваш доход. И да, автоматизация а, является, собственно говоря, фичевой номер один для того, чтобы прогревать лиды, которые вы получаете из других источников, которые привлекаете на ваш сайт. И в среднем, а, чтобы вы понимали, люди тратят 51 секунду на просмотр ваших писем. И поэтому самое главное, чтобы вы слали не только релевантные письма, то есть чтобы был контент релевантен, но и а, чтобы ваша тема письма была точно так же релевантна. Потому что 64% пользователей открывают ваши письма в зависимости от темы письма. Автоматические письма. Какая может быть их цель? Какие они вообще бывают? Это могут быть welcome письма, это может быть подтверждение подписки, смена пароля, письма благодарности, опросы, брошенные корзины, брошенные просмотры, рекомендации в промо-письмах, триггерных рассылках, реактивационные письма и так далее. Но, например, такие письма, как... Смена пароля, то есть они не несут никакой в себе маркетинговой ценности. Но все остальные письма, они несут, либо могут нести маркетинговую нагрузку, поэтому email маркетологам следует уделять особое внимание именно таким письмам, автоматическим письмам. Теперь давайте рассмотрим с вами три кейса. Кейс номер один. Если вы зайдете на сайт а, онлайн-школы сексуального мастерства гейша и вообще походите по его страницам, то вы обнаружите, что у них есть множество а, вариантов входа, м, вариантов регистрации, подписки а, на их сайте, но если вы ведете свой email, например, прямо вот на главной странице на первом экране, то вы сразу же попадаете в адресную книгу и вам запускается автоматическая серия писем. Вам предлагают посмотреть 5 бесплатных порогов. И это письмо, мало того, что по сути, оно представляет собой double opt-in, а так еще и... Таким, серия настроена таким образом, чтобы обеспечить максимальную а, вовлеченность а, пользователей и возвращение пользователей на сайт. И конверсия такого пресс-письма, на самом деле, как вы видите, вот здесь вот на цифрах составляет 25%. А, то есть 25% пользователей реально возвращаются и вовлекаются дальше в сайт. Всего у этого проекта настроено 25 разных цепочек писем автоматических на все случаи жизни. Как вы видите, есть а -а -а, цепочка по оплате основных продуктов. Есть дожимы на downsell в том случае, если пользователи не покупают основные продукты, им предлагаются более дешевые варианты. Есть дожимы на основной продукт. Есть цепочки специально под вебинары и так далее. Выгля... Ну, то есть их всего 25. У них выглядят они очень... Возможно, на первый взгляд страшно. Они очень длинные, дожимают, но тем не менее, как бы каждое письмо имеет свою эффективность и имеет свою конверсию. Еще один кейс – это кейс аптеки 911. Аптека 911, чтобы вы понимали, это самый крутой e-commerce проект на фармацевтическом рынке Украины. Это сайт номер один по всем параметрам, где бы его посмотрели, по каким ресурсам не проверяли. То есть из аптечных сетей это самое лучшее, что вы найдете. И в аптеке 9.1 работала я и внедряла email-маркетинг там с полного нуля. Начали мы, разумеется, с массовых рассылок. Начали мы с февраля месяца. И, то есть, вы видите два графика: доход по каналу email и доля промо триггер. И вот у нас мы начали в феврале запустили массовые рассылки. У нас был доход только от массовых рассылок. Вы видите рост дохода по каналу email от месяца к месяцу. При этом в марте, как вы видите, мы начали внедрять триггера. И по чуть-чуть мы каждый месяц добавляли новый триггер. И а, от месяца к месяцу доля трикеров, а, доля дохода от трикеров росла вместе с долей дохода по всему каналу. Если говорить конкретно о каких-то цифрах и конверсиях, то вот несколько триггерных писем, на что советую, рекомендую вам тут обратить внимание. Посмотрите, посмотрите на показатель отказов с посмотрите на количество просмотренных страниц, посмотрите на время, проведенное на сайте и посмотрите на последний столбик. Это фактическая конверсия в покупку с рассылок, которые мы внедрили. Где-то она 10%, процентов, где-то она 28%, процентов, но это та цифра, которую вы крайне редко вообще встретите. Чтобы вы понимали, средняя конверсия вообще, если мы говорим о e-commerce, например, средняя конверсия сайта э, из посетителя в покупку в e-commerce – 1%. Если мы будем брать канал повторных продаж e-mail маркетинг, то массовые рассылки дают конверсию в покупку где-то в среднем 5-10%, а триггера чуть больше, но такого, чтобы достигалось 20%, это большая редкость. Ну и, собственно говоря, судить об эффективности а, триггерных рассылок, об эффективности автоматических а, коммуникаций, то есть вы можете судить, например, из этих цифр. И еще один кейс, а в нем не будет абсолютно никаких цифр, это будет просто красивая история, она будет про дополнительную ценность. Аэропорт Хитро. Если вы зайдете на сайт аэропорта Хитро, то обнаружите, что там есть множество а, возможностей для посетителей сайта, в том числе и вы можете купить билеты через этот сайт. С к ним подконечена абсолютно вся авиалиния, которые летают, пользуются аэропортом хитро, и вы можете, вы можете купить билет через сайт аэропорт в абсолютно на любом направлении. И представьте себе ситуацию, что вы заходите на сайт и покупаете билет, например, в какой-нибудь Рио-де-Жанейро на какой-нибудь 21 июня. Что делает хитро? Хитро делает серию из трех писем. Первое письмо отправляется за 8 дней до вылета. Второе письмо отправляется за три дня вылета. И эти два письма содержат в себе полезную информацию о том, где можно забронировать, например, паркинг, где можно пообедать, где есть залы ожидания, как их забронировать, какие есть возможности в аэропорту. То есть абсолютно полезные типсы, которые могут пригодиться путешественнику, когда он прибывает в аэропорту, ожидая вообще своего рейса. И третье письмо они отправляли уже по факту совершения полета, вовлекая пользователя обратно, то есть вернуться к себе на сайт и задавая вопрос о том, куда вы будете направляться дальше, и предлагая забронировать билет на следующий рейс в следующий пункт. Это история про лояльность, это история про дополнительную ценность, это то, что вряд ли можно измерить какими-то конкретными цифрами, но это история, наверное, это, наверное, love story. Ну, а теперь а, я вам хочу рассказать про то, на чем трудились целый год. А, то, что на сегодняшний день есть, это сумасшедший, потрясающий функционал SendPulse под названием Automation 360. Здесь а, на слайде в презентации базовая информация о том, как просто настроить события, как работать в редакторе и по сути как легко, что вы получаете на выходе, то есть для того, чтобы интегрироваться в Automation 360 и передавать нам события. И есть очень важный слайд, на котором я показываю полезные ссылки, где рекомендую вам пойти, просто почитать, углубиться, узнать, как использовать Automation какие есть тренды, какие есть известные примеры, как создать цепочку к празднику и так далее. Но все это я вам хочу показать в абсолютно живом режиме на примере реального аккаунта, куда мы сейчас с вами и перейдем. Итак. Представьте, что вы в аккаунте Pauls переходите в раздел «Авторассылка», и у вас есть возможность создать авторассылку. Выбираем «Automation 360». Базовые настройки рассылки. Вы задаете название рассылки, вы выбираете адрес отправителя, имя отправителя, а дни отправки выставляете только в том случае, если хотите, чтобы ваши письма отправлялись в конкретные дни, и тогда к этим дням будет применяться указанное здесь время отправки. Также вы можете добавить статистику, отслеживание статистики в Google Analytics. А Если будет просто проставлена галочка здесь, то все письма, отправляемые через automation в utm кампайн, сюда подставится название вашей авторассылки. Если вы хотите трекать каждое отдельное письмо, указывайте уникальную utm кампайн, и тогда будет подставляться в UTM-кампейн тема, тема каждого письма, которое вы используете в вашей авторассылке. Выбираете язык формы подписки в зависимости от того, на каком языке вы отправляете письмо, и переходите непосредственно в создание, создание рассылки. Что вы можете здесь делать? Вы можете задать старт условия. Старт условия может быть следующим. Добавление подписчиков в книгу. Добавлять подписчиков вы можете импортировать из файла, добав, добавлять по API, то есть, в принципе, все базовые возможности добавления подписчиков, которые есть, реализованы в SendPulse, а, то есть можете выбрать такой момент. Добавление подписчиков. В этом случае вы выбираете книгу, в которую, в которую вы привязываете ваш, вашу цепочку, Например, это будет тест-лист, и дальше вы можете задать настройки. Подписчик может попадать в эту книгу несколько раз. Вы можете обновлять его, добавлять несколько раз папе, вы можете несколько раз добавлять, обновлять списки, и в таком случае рассылка будет запускаться несколько раз. Если вам это не нужно, вы просто-напросто выключаете эту опцию и дальше следуете дальнейшим настройкам. Если, например, вы хотите а, запустить welcome серию, например, а, у вас вебинар, и вы создали специальную книгу под вебинар, и вы хотите остановить эту серию по событию для подписчика, который в итоге оплатит вам вебинар, а, выбираете функцию остановить серию по событию, выбираете... Event оплата курса ну, в данном случае называется курсы по интернет-маркетингу. Засчитываете это как инверсию и настраиваете мейн Что вы можете делать дальше? Вы можете использовать email. Отправлять сразу, либо отправлять через несколько минут, либо несколько дней, либо несколько часов. Вы задаете, вы задаете тему письма, вы выбираете шаблон. Например, вы можете его редактировать. Применить. вы можете использовать фильтры фильтры по переменным у вас а, привязано а, старцери привязан к конкретной книге и соответственно а, вы а, в фильтрах при а, фильтрах по переменным можете использовать переменные из этой книги например мы хотим Тут может быть переменная дата, абсолютно любая дата, например, дата последней покупки. В нашем случае есть дата, переменная дата рождения. Представим, что это дата покупки. Если дата покупки равна задаете значение переменной, вы можете задать конкретное значение переменной, вы можете задать до, после, между, выбрать какой-то период и дальше настраивать цепочку. Если ваш пользователь попадает под этот фильтр, он уходит да. Если он уходит да, вы можете, например, настроить отправку ему пуша. У вас есть... Вы в сервисе можете привязать ваш сайт, привязать к вашему сайту отправку в Push и использовать, собственно говоря, этот канал коммуникации при автоматизации ваших рассылок. Вы сохраняете, выбираете сайт, задаете текст, какой вы пуш должен быть отправлен, через сколько, сразу. Uh... Таким образом настраивайте отправку пуша. Вы можете настроить отправку SMS, если, например, пользователь не прошел фильтрацию. Uh... Опять-таки... Настраиваете имя отправителя. Для Украины, России, Белоруссии, Казахстана необходимо регистрировать имя отправителя. Все это возможно сделать у нас в сервисе в настройках. Вы подаете заявку на регистрацию. И после регистрации вашего имени отправителя, то есть вы можете отправлять смс от своего имени. И отправить сообщение, таким, отправить сообщение через канал смс. Вы можете добавить условия, например, доставлено. Если смс доставлено, ожидаем условия один день. При этом у нас, вы помните, что мы настраивали в мейнтригере остановку серию по покупке. То есть покупка у нас еще не совершена. Мы ждем... Например, один день, покупка не совершена, и отправляем дополнительный email. Мы можем, то есть, мы можем разветвить нашу цепочку на несколько путей, можем создать очень сложную цепочку, можем использовать. У нас есть блок действия. Допустим, добавляем его сюда. Тут а, вы можете настроить, копировать подписчиков в другую книгу, удалить подписчика, заменить перемену для контакта, отправить письмо на свой email, если, например, очень важный случай. Если вы, например, делаете рассылку а, по какой-то базе, и вам очень важно отреагировать на то, что ваш подписчик сразу же открыл, получил email или перешел по какой-то ссылке, вам на ваш email, на email вашего менеджера отправляется моментальное сообщение о том, что такой-то контакт а, с такими-то данными, вы можете поставить туда все переменные, все контакты а, для связи с этим конкретным подписчиком, и ваш менеджер получит на, на почту сразу уведомление о том, что прямо сейчас необходимо связаться с конкретным пользователем для того, чтобы дожать его до окончательной продажи. Либо... В этом же случае в блоке действия он может использоваться э, другой функционал. Есть такая штука, как разделить контакты в случайном порядке. По сути, в автоматичном 360 вы можете реализовывать оба тест. Вы можете пустить ваших подписчиков. По двум веткам, 50 на 50, и дальше применять, тестировать различные письма. И, разумеется, в динамике, не сразу по прошествии какого-то времени вы получите результаты об теста Вы увидите, какое письмо конвертируется лучше, какое сообщение конвертируется лучше, какой смс, какой пуш, какой канал. То есть вы можете проводить тестирование. Сейчас покажу вам абсолютно реальную цепочку. Сыпочка, которая задана по добавлению в адресную книгу, вы получаете welcome email. Дальше идет условие переход. Если переход совершен, то, например, заменить действие примера переменную мы определяем пол. Здесь в этом письме а, необходимо было, то есть задача была определить пол подписчика. Если вы мужчина, перейдите, пожалуйста, по этой ссылке, если вы женщина, перейдите по этой ссылке. В зависимости от того, по какой ссылке а, был совершен переход, для контакта присваивалась переменная. Либо мужчина, либо женщина. Дальше мы фильтру... э, после... Замена этой переменной мы фильтруем, мы хотим определить, в каком отделе, например, работает наш подписчик. И если контакт попадал под фильтр, у него был, в его переменной стоял маркетинг, да, ему уходило письмо характера, с одним содержанием. Если у него он попадал под фильтр, а, в котором переменно равно было sales, ему уходило другое письмо и так далее. После этого мы совершали действие копировать подписчика. Если переход а, не был, а, то есть был совершен куда-то в другое место, а, мы то есть совершали абсолютно другие действия с этим подписчиком. Мы достигали каких-то целей, и мы э, то есть на, все это настраивали, использовали фильтры, действия, э, различные действия. И в итоге что мы видим? На странице этой автора ссылки, мы видим статистику. У нас залетело в триггер 23 подписчика. И дальше по каждому блоку мы видим, кто куда пошел. Welcome Email получила 23 человека. Под, ой. под условия переход попало 23 человека. А, но под одну ссылку попало 18 под другую попало 5, и так дальше. По каждому блоку мы видим конверсию. Сколько было отправлено писем, сколько было доставлено, сколько было просмотрено, сколько было совершено переходов Мы видим список отправленных сообщений, мы видим статистику и конверсию, сколько отправлено, сколько прочитано, сколько переходов. Мы видим, сколько достигнуто целей, если вы ставите блок цель. А также мы видим абсолютно все контакты, которые мы можем экспортировать в файл, либо в адресные книги. То есть Automation 360 – это, по сути, функционал, который позволяет вам настроить автоматизацию абсолютно любой сложности. Но это про то... Как, например, работать с добавлением подписчика? Как работать с тем, что если у вас на сайте была совершена покупка? Для этого в Automation 360 необходимо создать события. Как это делается? В меню авторассылки вы переходите в менеджер событий, добавляете новое событие. Например, брошенная корзина. Вы создаете имейл-телефон, это то, что у нас по умолчанию, переменные, которые э -э, используются в сервисе. И дальше вы создаете переменные, которые вы будете передавать. Буквально на днях э -э, мы релизим э -э, возможность переда передавать нам сервис э -э, переменный типа «Массив». И вы можете, сможете использовать Automation 360 для реализации реально брошенных корзин покупок в э, тех случаях, когда у вас есть несколько айтемов, и вы хотите отправить э, письмо пользователю, э, о, собственно говоря, об этом событии, если он накидал чего-то в корзину, и, э, но не совершил покупку. То есть вы создаете это событие, и у вас есть а, несколько способов, вариантов передачи этого события к нам. Вы можете передавать а, события без авторизации в сервисе, просто делать пост URL и отправлять запрос на ваш конкретный линк, либо через авторизацию, через, используя наш API. В принципе, это все...